Вы могли бы отметить, а где та точка невозврата, когда российское общество стало поддерживать решение о наступлении на территорию Украины? Ну это февраль. Действительно. До этого мы, мы замеряли чрезвычайно высокий страх и нежелание войны. И как бы заклинание войны. Люди не верили, а боялись войны. Но не верили в то, что она возможна. Уровень страха был самый высокий вот последние месяцы перед войной за все время наших измерений. То есть больше, чем за 30 лет нашей работы. 72% в январе, в декабре, январе боялись войны. Большой войны. Мировой войны. И это... Ну, это отчасти было отражением вот этой милитаристской риторики, подготовки к, к войне на Украине, а, которая шла, вообще говоря, пропагандистской обработки населения, с одной стороны. А с другой, ну, действительно, страх перед войной чрезвычайно был высокий. С кем война была, совершенно понятно. 37% говорили, что это э, будет война с Украиной. 25% говорили, что это будет столкновение с НАТО. В этом смысле им, э, обществу, в голову уже вложили все основные компоненты будущих, как бы, будущих сценариев войны. Только э, то, что планировал Кремль — это блиц-крик. Как э, говорили депутаты, или там Жириновский, э, за 72 часа мы возьмем Киев, и парадом пройдемся. Блицкрик не получился. Поэтому э, реакция, на э, вот, предстоящая реакция, это будет медленное э, осознание последствий, катастрофических последствий этой авантюры э, нынешней власти. В первую очередь, экономические. Это рост цен, это уход западных компаний, соответственно, остановка производства, современных высокотехнологических производств. Это рост безработицы в результате этого. Ну и э, общее падение уровня жизни, возвращение дефицита, скорее всего, опускание на какой-то период нового железного занавеса и прочие прелести тоталитарного существования.